Привет, ребятки! У меня 17-й рабочий день подходит к концу. Ой, ребятки, я сегодня просто реально устал, и я не люблю говорить серьезные вещи Вот вечером, и как бы нам нужно, потому что я вам обещал сделать сегодня видео про э, управляющую компанию здесь, в Батуми, то, что мы предлагаем. Обещал записать видео с ребятами, э, со своей командой, Саша и Таня. Вот, но они отказались, потому что они застеснялись в YouTube, застеснялись в видеосъемке. Я прекрасно понимаю, в общем, это не каждый, в общем, ну, не каждый, не каждый себя может чувствовать комфортно, в общем. Вот, хотя, хотя я думаю, мы вместе с ними запишем, чтобы э, ну, поддержать друг друга. В общем, я, возможно, не все скажу вот в этом видео. И, э, ну, думал, будем вместе, в общем, говорить, каждый будет что-то дополнять, и мы сделаем хорошее вместе видео. Ну, в общем, ребята отказались, вот, но ничего страшного. Значит, сейчас я постараюсь изложить всю суть и наше предложение, в общем, по управлению. Возможно, будет много воды, возможно, будут ходить в сторону, но я вас прошу просто выслушать меня, кому это интересно, кому интересно вообще управление недвижимостью здесь, в Батуме. Тяжело говорить вот так вот на камеру, просто сидеть на стуле и, в общем, говорить какие-то серьезные вещи. А, Но ну, я думаю, вы меня поймете. И вообще, я думаю за то, что э, меня смотрят большинство реально классных людей, адекватных, которые мне пишут кучу сообщений и звонков в личку, и меня поддерживают, и комментируют приятные вещи, говорят, ребят, блин, спасибо вам вообще большое за вашу поддержку, я приехал сюда, в другую страну, э, значит, заниматься недвижимостью, то есть без, без ничего, без никаких ресурсов. Вот, что-то делаю, и мне такая поддержка крутая, просто, просто крутая поддержка. Неожиданно, просто неожиданно, ребята. Всем огромное спасибо. Поэтому, думаю, вы меня все поймете и услышите, что я хочу донести. Так, это была вступительная речь. Значит, теперь <coughs> перейдем к делу. Ребята, значит, наша команда. Это я, это Саша, это Таня. Саша и Таня, они приехали из Таиланда. Они 6 лет занимались в Таиланде управлением недвижимостью в Таиланде они брали в аренду на долгий срок, виллы, у них 18 вил было, и сдавали посуточно. Таня работала больше с интернетом, с общением с клиентами, переписки, с саппортом, ну, с поддержкой, значит там в общем, какие-то проблемные вопросы, но ну, именно все, что связано вот в интернете, Таня работала. А Саша работал больше как техническая часть, там и на нем была там, встреча, провожение клиентов, Техническая часть в чем, что там замена чего-то, там, там что-то потекло, он там это все сам делал. В общем поддержка технического состояния объекта, вот. Сейчас мы объединяемся и мы будем делать вместе классные качественные продукты, хорошее предложение. Ну я так считаю, что у нас будет классное предложение и классная серия, за которую мы будем нести ответственность. Значит, наше предложение в чем? Первое. У нас есть три предложения, три предложения по управлению недвижимостью. Ребята, очень важно, потому что каждое предложение, оно по-своему чем-то хорошо и для кого-то чем-то как бы менее рентабельно, скажу так. Вот смотрите, значит, почему, зачем нужна такая услуга, как управление недвижимостью? Я летом занимался здесь арендой. У меня есть Инстаграм-аккаунт, через который я в основном привлекал людей сюда, в Батуми, чтобы они через меня заказывали, в общем, арендовали квартиры, апартаменты. Люди приезжали, я с ними работал, и они мне оставляли хорошие отзывы, потому что я выполнял свою работу качественно, встречал, провожал клиентов, в общем, выбирал лучшие объекты под их запрос. И мне оставляли классные отзывы. и Я понял, что чем больше отзывов, чем больше работа, вот именно с самим клиентом, когда ты обработал клиента полностью, он твой клиент, да? Он мне большинство клиентов рекомендовали своим друзьям. Вы понимаете? Кто-то приехал в июле, ихние друзья приехали в августе. Вот так вот было. Это настолько круто, когда кто-то приезжает и говорит: "Мне там, э, там Маша сказала вот номер телефона, вот она сказала только к вам". Это вот это вот работа с клиентом. Я так считаю, потому что ну, вы видели, кто меня смотрел да, с лета, вы видели, да, какое я было заряженное эмоционально, что люди настолько круто оставляли отзывы, вообще, ну, это, это здорово, просто здорово. Поэтому вот мы все вместе, Саша, Таня и я, мы понимаем, как важно работать с клиентом, то есть полностью его обработать, чтобы клиент приехал в классное помещение, в классную квартирку, где чистенько, где какие-то няшки, мыло, шампунь, тапочки одноразовые, где-то бутылочка вина стоит, в Грузии, вы же в Грузии, бутылочка вина стоит, она это недорого, но... В целом это нужно делать. Значит, провели клиента, дополнительно предложили какой-то сервис еще. То есть полностью-полностью работа с клиентом. Как бы ну реально это настолько обширная зона, вот туристическая такая, но ее можно, ну, со всех сторон ее можно обрабатывать. Поэтому это очень важно, работа с клиентом. Значит, смотрите, и вот местные ребята, которые здесь в Батуме живут, они отказывались от такой услуги. Я им предлагал еще летом, говорю, давайте я буду заниматься управлением вашей недвижимостью. Они говорят, нам это не надо, мы здесь сами по месту живем, мы сами здесь выбираем, в общем, ты просто приводи клиента, получаешь свои 10 как бы и все, то есть, ну, все. Я их понимаю, потому что это их не основной заработок. Летом э, квартира посуточно может вам принести годовой доход. И поэтому я их прекрасно понимаю, зачем он делиться своей прибылью, когда он тут сам по месту и он тут может сам этим заниматься. Поэтому наше предложение только для тех, кто находится за границей, тех, кто находится в другом городе, у которых нет прямой возможности самим управлять своей недвижимостью. Э, я знаю случаи, когда ребята здесь, э, имея квартиры, сами живут э, вот в России, это случай с Россией, ребята. Вот э, они дали ключи своим знакомым и говорят: вот там сдавайте в аренду, как получится. Ну, те ничего не говорили, в общем, сдавали себе сами в аренду. Вот, и люди приехали через два года, квартира убита. Вот в Орбе просто убита квартира. Вот. И ну, понятно, понимаете, да, что понимаете, ну, что происходит дальше развития событий то есть э, были случаи когда люди просто сдавали вот через органы через управляющую компанию получали там 200 долларов в месяц как бы но ну, управляющая компания чем не занималась и никакой ответственность за это не несла это самое важное мы же предлагаем ответственность так переходим к делу переходим к предложению у нас есть три предложения первое предложение это 25 процентов нам 75 процентов вам в наши 25 процентов ходит работа с клиентом полностью работа с сайтами привлечение клиентов встреча провожание, провожание клиента значит всякие няшки там шампуньки мыло в общем какой-то единый стандарт это у нас будет такое точно стирка вот ну там дополнительный сервис с клиентом но это уже наши уже проблемы техническое поддержание вашей квартиры в первоначальном виде. Что это значит? Это значит, что вы нам дали ключи, мы ее зашли, мы ее там, значит, там, сняли на видео, у вас это видео есть, у нас видео есть. То есть полностью все. И в таком виде мы подписываем с вами контракт, и в таком виде вы квартиру э, принимаете там, через год. Мы подписываем контракт с вами на год. <клышь> Если что-то поломалось в квартире, вот по вине клиента, то мы несем за это ответственность. Значит, мы должны отработать клиента, чтобы он заплатил, или мы должны через Airbnb там, вернуть свои деньги, или через тот же Booking, у них там есть страховка. То есть, или, э, или же мы должны отработать клиента, чтобы он оставил какой-то э, какой залог перед тем, как должен заезжать. То есть, это уже наша проблема. То есть, мы говорим, что это работа, э, вот техническое поддержание состояния квартиры, то есть, это вот, вот, это вот все в комплексе. Мы за это будем нести прямую ответственность. Значит, смотрите, если что-то поломалось в квартире, например, не по чьей вине, это телевизор сгорел, просто сгорел, потому что он уже старый. Вы купили бэушный телевизор, например, ну, старый телевизор, все, он там перегорел, перегорел какой-то диод. Это, это не наша уже проблема, вы сами это восстанавливаете. Перегорел там, сгорел холодильник, просто напряжение прыгнуло, я не знаю, там что-то произошло, сгорел холодильник. Везем в сервисный центр, сервисный центр говорит, перегорел там двигатель, ну это никто его там не ударил, ничего, просто он перегорел, это тоже не наша проблема. Если, например, там порисованные стены, там что-то поломали в квартире, мебель, мы за это несем ответственность, мы это сами восстанавливаем. Вот, что входит в эти 25 процентов. А -а -а -а. Возможно, что-то еще не сказал. Конечно, отчетность, видеоотчетность, полностью все. В, в, у Тани, Таня, она занималась полностью работой с клиентами, с, с владельцами недвижимости. У нее уже это готовы, там, это в Google документах. В общем, отчетность, то есть все-все там пункты учтены. Так. Э, так, 25% я вам рассказал, да? Так, сказал, смотрите, значит так, следующее предложение, второе предложение, это для тех, у кого здесь есть недвижимость в Батуме. вы ее сами когда-то приобрели, и вот теперь вы ее хотите дать нам под управление. Второе предложение мы делаем следующим образом, то есть мы вам можем гарантировать ежегодную оплату 7, до 7,5% годовых от стоимости квартиры. Что это значит? Вы приходите к нам. И говорите, у меня есть квартир, квартира, там, например, там где-то на Пушкина, где-то там далеко. Я хочу ее сдавать через вашу компанию, управляющую. Платите мне там до 7,5%. Мы идем вместе с вами в эту квартиру, мы ее оцениваем по рыночной цене, смотрим, сколько такие же квартиры стоят на сайтах, в общем, или же приводим эксперта, который конкретно может, у которого есть лицензия, который может оценить ваш, стоимость вашей квартиры. И от этой стоимости мы вам гарантируем до 7,5% ежегодной, ежегодной, до 7,5% оплату. Значит, в год мы вам планируем, платим 7,5% от стоимости этой квартиры. Можем платить в течение там, хоть каждый день, или там, раз в неделю, или раз в месяц. То есть мы это с вами оговариваем. Почему до 7,5%? Потому что если ваша квартира, например, находится... Ну, я никого не хочу обидеть, но, например, там район там, Бен -бензе, Бен Бензе, да, где там меньше туристов отдыхает, и вы ее хотите сдать через нас. Поэтому, возможно, мы ее ценим вообще там в 3%, мы вам будем платить в год 3% годовых. И все. То есть это мы индивидуально будем оговаривать. Например, ваша квартира находится на первой линии, там на 30 этаже где-то. Ну, конечно, мы с вами поговорим там другие условия, но э, когда мы квартиру не приобретаем под вас, когда вы сами приходите со своей квартиры, вот там вот мы будем говорить примерно до 7,5% годовых оплаты. Третье предложение для тех ребят, которые собираются приобрести недвижимость здесь, в Батуми, э, через нас, и потом сдавать в управление тоже через нас. В таком случае мы вам можем гарантировать э, оплату от 8 до десяти процентов годовых, тоже в зависимости от, как, ну, от какая недвижимость, в каком районе стоимость недвижимости, э, место расположения и тому подобное. Что это значит? Вы, например, приходите ко мне и говорите: Я хочу квартиру взять, купить и сдать тебе под управляющую компанию. В таком случае, вы же понимаете, то есть вдвойне ответственность ложится на меня. Вот просто вдвойне. Первое. Потому что я подберу, грубо говоря, недвижимость под себя. Я ее потом буду сдавать в аренду. Это первое. Конечно, я ее буду настолько тщательно отбирать. Но у меня прямая ответственность, Потом я больше денег могу с этого заработать, и я должен больше вам принести денег. То есть выбрать самую лучшую недвижимость, потому что у меня прямая. В любом случае у меня прямая ответственность, но. Третий вариант это, ну просто это в комплексе. Это подбор недвижимости, покупка. Это потом дальше я сдачу ее в аренду. То есть это, ну это целый комплекс. Поэтому в этом случае и повышается э, ставка годовая, которую мы гарантируем вам выплачивать. Значит от 80 до 10 процентов мы будем разговаривать. Конечно, если вы там собираетесь приобрести недвижимость, э, например, в каком-то, вот сейчас я не готов сказать в каком месте, но в каком-то очень жирном месте, вот там где явно, Годовая окупаемость будет намного больше, там мы будем индивидуально с каждым прорабатывать. То есть эти суммы. Но вот в среднем, в среднем квартиры, там смотрим, например, там 40-50 там тысяч долларов покупка квартиры и дальнейшая ее сдача в аренду. Мы будем рассматривать от 8 там, до 10% годовых. Это то, что мы можем гарантировать. В таком случае мы подписываем. Во всех случаях мы подписываем годовой контракт. Мы, я отказываюсь от всех квартир, которые у меня сейчас есть в аренду обычные предложения там где я зарабатываю 10 процентов с аренды вот и конечно делаем весь упор на то что у нас есть вот так вот ребята то есть у нас три предложения первое предложение 25 процентов нам 75 процентов вам второе предложение вы приходите со своей квартирой где то она находится в которую мы не покупали мы разговариваем до 70 процент до 75 процентов годовых гарантированных выплат и третий вариант, когда вы приходите как бы за полным пакетом таким, от «А» и до «Я», купите нам недвижимость, купи мне недвижимость, я ее подбираю, грубо говоря, даже под себя, потому что я ее потом, потом сдаваю ее в аренду и приноси мне доход. То есть вот это вот такой максимальный такой, который пакет гарантированных выплат. Если вам не подходит гарантированные выплаты, вы считаете, что это мало получать 80% годовых, вы можете, или я могу подобрать недвижимость, или вы сами можете приобрести недвижимость. И прийти там, например, и мы будем работать 25 на 75. То есть это такой стандарт, который подходит всем. Ну, ребят, но ну, меньше чем 25% мы работать точно не будем. Просто там ну, не там нечего работать. Ну просто нечего. процентов 10% это мне платят за то, что я привел клиентов. 10% это стандарт, вообще стандарт. Бывает платят 15%, бывает платят 20%. Но я беру минималку реально. Меньше чем за 10% вам клиента никто не приведет в квартиру. Просто никто. 10%. От клиента. А дальше идет, ребята, поддержка состояния квартиры, уборка, клининги, покупка всяких шампунек, делать какой-то единый стандарт, работа с сайтом. Им я не один, а нас уже компания. Ну, извините, надо даже за что-то жить еще. Поэтому меньше, чем за 25% процентов даже речи идти не может быть. Почему 7,5% и почему 8%? Смотрите, я говорил о том, что окупаемость квартиры здесь в Батуми примерно 8-10 лет. То есть, если 10 лет, например, это 10%, это понятно. А почему 8% вы мне скажете? А потому что мы же тоже хотим что-то зарабатывать. Или просто работаете в благотворительном фонде. Нет, такого не будет точно. Если вам это интересно, такое предложение, вы к нам обратитесь. Если нет, ребят, ну не нужно там э, писать какие-то гадости, что мы там как-то обнаглели, и такие проценты нереально, можно заработать 20%. Пожалуйста, идите, заработайте 20% и работайте сами. Я вам скажу больше, что можно, можно заработать 20% годовых, но нужно пахать здесь, просто пахать. И мы собираемся это делать. Я, возможно, больше, чем 20% здесь заработаю годовых. Возможно, больше. Возможно и нет. Но 8%, которые я вам гарантирую, мы будем вам оплачивать ежемесячно. Только не оплатили, разрываем контракт, можете подавать на суд, у нас будет юрлицо, это все делаем официально, вообще без никаких проблем. То есть вот такой подход я хочу, чтобы у нас было настолько серьезно все, мы несем ответственность за, за то, что мы предлагаем. И если вы нам дали ключи от своей квартиры, значит мы э, или вам платим ежегодно процент, да там, например 7,5%, 8%, мы вам оплачиваем там помесячно 8% годовых например или же мы вам платим 25% от дохода и никаких гарантированных выплат как заселим так и заселим но конечно мы будем максимум стараться заполнять эти квартиры максимум заполнять вашу квартиру потому что ну 25% смотрите вот если мы возьмем например стоимость квартиры там 40 тысяч долларов взял ноутбук калькулятор сразу смотрите Квартира стоит 40 тысяч долларов, мы отнимаем 8%. Это у нас получается 3200. Вот квартира, которая стоит 40 тысяч долларов, 8% это 3200 долларов. Мы делим на 12 месяцев. Это получается... Ой, 3200 долларов. Мы делим на 12 месяцев. Это получается 266 долларов квартира вам должна приносить ежемесячно. Квартира стоимостью 40 тысяч долларов, вот 8% годовых, это 266 долларов в месяц вы должны с нее получать. Квартира стоимостью 40 тысяч долларов в данный момент, ну, вот реально, вот так вот в данный момент, это, ну, например, возьмем, это, это улица Пиросмани, это улица Кабаладзе, то есть тут квартира такая, там студия, там двухкомнатная квартира. Вот если ее сдавать помесячно, как бы, но она не будет стоить больше 250 долларов. Ну, как бы вот посмотрите, откройте рынок. Ну, просто на зимний период предложение просто огромное количество. И она не может, ну, ну, <coughs> ну максимум вы с ней 300 долларов выжмите. Это кого там вы найдете, там у вас там, например, ну, за 40 тысяч долларов это нужно сделать, чтобы и купить квартиру, и что там был хороший ремонт, и чтобы там была мебель, это чтобы все вылезло в 40 тысяч долларов. И сдать ее, например, по 300 долларов, по 300 долларов умножаем на 12, это получится у нас 3600, а квартира стоит 40 тысяч долларов. Даже по 300 долларов в месяц, если вы будете ее сдавать ее посуточно, помесячно, вы не выйдете на сумму окупаемость 10% годовых, понимаете? То есть мы же на себя берем ответственность, что мы вам оплачиваем на эту сумму, мы, конечно, будем отрабатывать летом свои деньги. То есть мы будем летом работать, чтобы максимум по, по суточной ее заполнить, чтобы отработать и ваши выплаты, и свои деньги заработать на этом. Понимаете? Это что касается 8%, годовых, даже 10% годовых которые касается. Поэтому, но мы же не, не можем на себя взять больше риски, больше обязательств, чем мы можем на самом деле потянуть. То есть я сейчас смотрю на рынок здесь в Батуме, каждый год, вот в следующем году сдастся примерно 4000 квартир, может быть меньше. Я вот ребятам писал вчера, по-моему, там две тысячи квартир сдастся. Сегодня слышал информацию, что будет вообще 6 тысяч. Ну, возьмем среднее, 4 тысячи квартир сдастся, сдастся в следующем году. Новых 4000 тысячи квартир, ребят. Это дофигища реально. Сегодня в этом году было не настолько много туристов, чтобы заполнить на 100% весь Батуми. Люди приезжали и ко мне через Booking, и через Airbnb, и через Instagram, и через Facebook. И все агентства работали по аренде летом, и все заполняли, никто на улице не ночевал. всем находилось место для ночлега, там, переночевать еще как-то, разные ценники, то есть все. В следующем году выйдут на рынок еще 4000 квартир. Насколько туризм должен увеличиться, количество приезжих должно увеличиться, чтобы полностью все покрыть. А еще через вот еще увеличится. То есть, понимаете, рынок растет. Но мы за счет сервиса хотим улучшить привлекательность к нам клиентов. Просто за счет сервиса. И мы на себя берем обязательство, что мы для себя посчитали реально, что мы не можем взять и платить какие-то сумасшедшие проценты годовые, которые мы просто не можем выполнить. Вот мы для себя посчитали, посчитали что вот максимум 8%, вот 7,5-8% это, это реальная, нормальная рыночная цена, остальное, чтобы мы себе, мы тоже будем в плюсе, мы же хотим быть в плюсе, там мы будем уже потрачить на себя, то есть мы там будем выходить какие-то, искать способы, как улучшить, как привлечь больше клиентов, как посуточно максимум загрузить, это уже наши проблемы, то есть, ну я хочу донести речь, что как бы, ну не, взять, не просто это взять и там и заработать как бы там больше. Да, мне, сегодня мне сказали, что там студия заработала за лето 6 тысяч долларов. Ну тут человек по месту, он работает, он конкретно работает, ему ничего не интересно, он занимается только аренды своих квартир. Все. Ну можно заработать. Возьмите заработайте, прийте заработайте сюда, ребят. То есть мы вам предлагаем услугу, за которую мы сами будем зарабатывать и себе, и вам. Понимаете? То есть, конечно, если там доходность будет вообще сумасшедшая, и вы это увидите, и мы, мы лояльно ко всему будем относиться и, в общем, можем э, все оговаривать. Ребят, в общем, много наговорил. Спасибо большое за то, что вы смотрели. Э, я уверен, будет очень много вопросов разных и комментариев. И, вот, и э, я готов на все вопросы отвечать. Ребята, вот у нас цель такая, есть три предложения. В общем, подумайте, кому интересно, пишите в личку, давайте общаться. Видите, 17-й рабочий день, ребята, а какие мысли уже? 17-й рабочий день. Блин, это вообще офигенно, я так считаю, что это очень круто. И, ребята, спасибо вам огромное реально за поддержку, за то, что вы вот мне так пишете, такие сообщения надо присылать, звоните. Ребят, ну прям, я вот жене постоянно пишу о том, что, блин, Наташа, я сейчас, сейчас заплачу. Ну как, заплачу именно от того, что ну, реально от радости, что, блин, такой пишет мне, блин, ребята, огромное вам спасибо. Все, до связи, спасибо за просмотр, спасибо, что до конца досмотрели, много было возможно воды, может быть повторялся. Ну, ребятки все, спасибо, все, до завтра, пока.